В ассортименте цветочниц от фабрики интерьерной ковки подставки для цветов на подоконник, декоративные в виде бабочек, карет и другие модели. Диаметр колец для горшечных растений составляет 10 см. Высокие стойки вмещают до 9 горшечных растений, кованые имеют декоративные элементы. Покраска порошковая в белый, черный и золотой цвета. Подставки для цветов в стиле лофт в виде многоярусной ступенчатой конструкции для размещения от 1 до 4 горшечных растений, дополнит интерьер и оживят офис. Садовые цветочницы из металла и дерева. Легкие по весу подставки можно перемещать в любую зону дачного участка, рядом можно расставить небольшие фигурки. Также имеются декоративные в виде карет, тележек и велосипедов цветочницы. Есть модели на колесах. Напольные подставки для цветов крупномеров, Кованные или из ДПК, регулируемые под любой диаметр. Имеются модели на колесах. Настенные цветочницы или полки под цветы с простым креплением и декоративными элементами. Складные цветочницы удобны при транспортировке. На сайте фабрика интерьерной ковки имеется специальная категория, где собраны самые продаваемые хиты продаж. Оформляйте заказы на сайте фабрикаковки.ру и следите за нашими новинками.